таким образом страсти своей плоти, и Иустина победила дьявола и прогнала его с позором. Он же, подобно первому, ничего не успев, возвратился к Киприану. Тогда Киприан призвал одного из князей бесовских, поведал ему о слабости посланных бесов, которые не могли победить одной девицы, и просил у него помощи. Тот строго укорял прежних бесов за неискусность их в этом деле и за неумение воспламенить страсть в сердце девицы. Обнадежив Киприана и обещав иными способами соблазнить девицу, князь Бесовский принял вид женщины и вошел к Иустине. И начал он благочестиво беседовать с нею, как будто желая последовать примеру ее добродетельной жизни и целомудрия. Так, беседуя, он спросил девушку, какая может быть награда за столь строгую жизнь и за соблюдение чистоты. И Устина ответила, что награда для живущих целомудренно велика и неизреченна. И весьма удивительно, что люди немало не заботятся о столь великом сокровище, как английская чистота. Тогда дьявол, обнаруживая свое бесстыдство, начал хитрыми речами соблазнять ее. Каким же образом мог бы существовать мир? Как рождались бы люди? Ведь если бы Ева сохранила чистоту, то как происходило бы умножение человеческого рода? Поистине доброе дело супружества, которое установил сам Бог. Его и Священное Писание похваляет, говоря, брак у всех да будет честен и ложи непорочна. Да и многие святые Божии разве не состояли в браке, который Господь дал людям в утешение, чтобы они радовались на детей своих и восхваляли Бога. Слушая сие слова, Иустина узнала хитрого обольстителя дьявола и искуснее, нежели Ева победила его. Не продолжая беседы, она тотчас прибегла к защите креста Господня и положила честное его знамение на своем лице, а сердце свое обратила ко Христу, жениху своему и дьявол тотчас исчез с еще большим позором, чем первые два беса. В большом смущении возвратился к Киприану гордый князь Бесовский. Киприан же, узнав, что и он ничего не успел, сказал дьяволу, «Уже ли и ты, князь сильный и более других искусный в таком деле, не мог победить девицы? Кто же из вас может что-либо сделать с этим непобедимым девичьим сердцем? Скажи мне». Каким оружием она борется с вами, и как она делает немощную вашу крепкую силу? Побежденной силой Божией дьявол неохотно сознался, Мы не можем смотреть на крестные знамения, но бежим от него, потому что оно, как огонь, опаляет нас и прогоняет далеко. Киприан вознегодовал на дьявола за то, что он посрамил его, и, понося беса, сказал, Такова-то ваша сила, что и слабая дева побеждает вас. Тогда дьявол, желая утешить Киприана, предпринял еще одну попытку. Он принял образ Иустины и пошел к Аглаиду в той надежде, что, приняв его за настоящую Иустину, юноша удовлетворит свое желание, и таким образом ни его бесовская слабость не обнаружится, ни, Кип... ни Киприан не будет посрамлен. И вот, когда бес вошел к Аглаиду в образе Иустины, тот в несказанной радости вскочил, подбежал к на деве, обнял ее, стал целовать, говоря, «Хорошо, что ты пришла ко мне, прекрасная Иустина!» Но лишь только юноша произнес слово «Иустина», как бес тотчас исчез, не будучи в состоянии вынести даже имя этой девушки. Юноша сильно испугался, и, прибежав к Киприану, рассказал ему о случившемся. Тогда Киприан волхованием своим придал ему образ птицы и, сделав его способным летать по воздуху, послал к дому Иустины, посоветовав ему влететь к ней в комнату через окно. Носимый бесом по воздуху, Аглоид прилетел в образе птицы к дому Иустины и хотел сесть на крыше. В это время... Случилось деви посмотреть в окно своей комнаты. Увидев ее, бес оставил Аглоида и бежал. Вместе с тем исчез и призрачный облик Аглоида, в котором он казался птицею. и юноша едва не расшибся, летя вниз. Он ухватился руками за край крыши и, держась за нее, повис. И если бы не был спущен оттуда на землю молитвой святой Устины, то упал бы несчастный и разбился так, ничего не достигший, возвратился юноша к Киприану и рассказал ему про свое горе. Видя себя посрамленным, Киприан сильно опечалился и сам задумал пойти к Иустине, надеясь на силу своего волшебства. Он превращался и в женщину, и в птицу, но еще не успевал дойти до дверей дома девушки, как уже призрачное подобие красивой женщины и равной птицы исчезала, и он возвращался со скорбью. После этого Киприан начал мстить за свой позор и наводил своим волхованием разные бедствия на дом Иустины и на дома всех сродников ее, соседей и знакомых, как некогда дьявол на праведного Иова. Он убивал скот, поражал рабов их язвами и таким образом вергал их в чрезмерную печаль. Он поразил болезнью саму Иустину, так что она лежала в постели, а мать ее плакала о ней. Иустина же утешала мать свою словами пророка Давида, «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господние». Не только на Иустину и ее сродников, но и на весь город по Божьему упущению навел Киприан бедствие. Вследствие своей неукротимой ярости и большого посрамления, Появились язвы на животных и различные болезни среди людей. И прошел по бесовскому действию слух, что великий жрец Киприан казнит город за сопротивление ему Иустины. Тогда почтеннейшие граждане пришли к Иустине и с гневом побуждали ее, чтобы она не печалила более Киприана и выходила замуж за Аглоида во избежание еще больших бедствий из-за нее для всего города. Она же всех успокаивала, говоря, что скоро все бедствия, причиняемые при помощи бесов Киприаном, прекратятся. Так и случилось. Когда святая Иустина помолилась усердно Богу, тотчас же все бесовское наваждение прекратилось. Все исцелились от язв и выздоровели от болезней. Когда совершилась такая перемена, люди прославляли Христа, а над Киприаном и его волшебной хитростью издевались, так что он от стыда не мог уже показаться среди людей и избегал встречаться даже со знакомыми. Убедившись, что силы крестного знамения и Христового имени ничто не может победить, Киприан пришел в себя и сказал дьяволу, «О, губитель и обольститель всех, источник всякой нечистоты и скверны, ныне я узнал твою немощь. Ибо если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, то что ты будешь делать тогда, когда сам Христос придет на тебя? Если ты не можешь победить осеняющих себя крестом, то кого ты исторгнешь из рук Христовых? Ныне я уразумел, какое то ничтожество. Ты не в силах даже отомстить. Послушавшись тебя, я несчастный прелестился и поверил твоей хитрости». Отступи от меня, проклятый, отступи, ибо мне следует умолять христиан, чтобы они помиловали меня. Следует мне обратиться к благочестивым людям, чтобы они избавили меня от гибели и позаботились о моем спасении. Отойди, отойди от меня, беззаконник, враг истины, противник и ненавистник всякого добра. Услышав все, дьявол бросился на Киприана, чтобы убить его, и напав, начал бить и давить его. Не находя нигде защиты и не зная, как помочь себе избавиться от лютых бесовских рук, Киприан уже едва живой вспомнил знамение Святого Креста, силой которого противилась Иустина всей бесовской силе, и воскликнул «Боже, Иустина, помоги мне!» Затем, подняв руку, перекрестился, и дьявол тотчас отскочил от него, как стрела, пущенная из лука. Собравшись с духом, Киприан стал смелее и, призывая имя Христова, осеняя себя крестным знаменем, и упорно противился бесу, проклиная его и укоряя. Дьявол же, стоя вдали от него и не смея приблизиться, из боязни крестного знамения и Христовой имени, всячески угрожал Киприану, говоря, «Не избавит тебя Христос от рук моих». Затем После долгих и яростных нападений на Киприана без зарычал, как лев, и удалился. Тогда Киприан взял все свои чародейские книги и пошел к христианскому епископу Амфиму. Упав к ногам епископа, он умолял оказать ему милость и совершить над ним святое крещение. Зная, что Киприан великий и для всех страшный волхователь, Епископ подумал, что он пришел к нему с какой-либо хитростью и потому отказывал ему, говоря, «Много зла творишь ты между язычниками, оставь же в покое христиан, чтобы тебе не погибнуть в скором времени». Тогда Киприан со слезами исповедал все епископу и отдал ему свои книги на сожжение. Видя его смирение, владыка научил его и наставил святой вере а затем повелел ему готовиться к крещению. Книги же его сжег перед всеми верующими гражданами. Удалившись от епископа сокрушенным сердцем, Киприан плакал о грехах своих, посыпая пеплом голову и искренне каялся, взывая к истинному Богу о почищении своих беззаконий. Пришедший на другой день в церковь, он слушал Слово Божие с радостным умилением стоя среди верующих. Когда же диакон повелел оглашенным выйти вон, возглашая елица оглашенные изидите. некоторые уже выходили. Киприан не хотел выйти, говоря диакону. Я раб Христов, не сгоняй меня отсюда. Диакон же сказал ему, так как над тобой еще не совершено святое крещение, то ты должен выйти из храма. На это Киприан ответил. «Жив Христос, Бог мой, избавивший меня от дьявола, сохранивший девицу Иустину, чистую и помиловавший меня. Не изгонишь меня из церкви, пока я стану совершенным христианином». Диакон сказал об этом епископу, а епископ, видя усердие Киприана и преданность к христовой вере, призвал его к себе и немедленно крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Узнав об этом, Святая Иустина возблагодарила Бога, раздала много милосты не нищим и сделала в церковь приношение. Киприяна же на восьмой день епископ поставил в очтеца, на двадцатый в эподиакона, на тридцатый в диакона, а через год рукоположил в иереи. Киприан вполне изменил свою жизнь. С каждым днем увеличивал он свои подвиги и, постоянно оплакивая прежние злые деяния, совершенствовался и восходил от добродетеля к добродетелю. Скоро он был поставлен епископом, и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми. При этом он ревностно заботился о веренном ему христовом стаде. Святую Иустину он поставил диаконицию, а затем поручил ей девичий монастырь, сделав игумении над другими девицами христианскими. Своим поведением и наставлением он обратил многих язычников и приобрел их для Церкви Христовой. Таким образом, идолослужение стало прекращаться в той стране, и слава Христова увеличивалась. Видя строгую жизнь святого Киприана, заботой его о вере Христовой и о спасении душ человеческих, дьявол скрежетал на него зубами, и побудил язычников оклеветать его перед правителем восточной страны в том, что он богов посрамил, многих людей отвратил от них, а Христа, враждебного богам их, прославляет. И вот многие нечестивцы пришли к правителю Евтолмию, владевшему теми странами, и клеветали на Киприана и Устину, обвиняя их в том, что они враждебны и богам, и царю, и всяким властям что они смущают народ, обольщают его и ведут вслед за собою, располагая поклонению распятому Христу. При этом они просили правителя, чтобы он за предал Киприана и Иустину смертной казни. Выслушав просьбу, Евту и велел схватить Киприана и Иустину и посадить их в темницу. Затем, отправляясь в Дамаск, он и их взял с собою для суда над ними. Когда же привели к нему на суд очень узников Христовых, Киприана и Иустину, то он спросил Киприана: зачем ты изменил своей прежней славной деятельности, когда ты был знаменитым слугой богов и многих людей приводил к ним. Святой Киприан рассказал правителю, как узнал немощь и обольщение бесов, и разумел силу Христову которой бесы боятся и трепещут, исчезая от знамения честного креста, а Равна изъяснил причину своего обращения ко Христу, за которого обнаруживал готовность умереть. Мучитель не воспринял слов Киприана в свое сердце, но, не будучи в состоянии отвечать на них, велел повесить святого и строгать его тело, а святую Анну и а святую Иустину бить по устам и очам. Во все, во все время долгих мучений они непрестанно исповедовали Христа и с благодарением претерпевали все. Затем мучитель заключил их в темницу и пробовал ласковым увещеванием вернуть их к идолопоклонству. Когда же он оказался не в силах убедить их, то повелел бросить их в котел. Но кипящий котел не причинял им никакого вреда. И они, как бы в прохладном месте, прославляли Бога. Видя сия, один идольский жрец по имени Афанасий сказал, «Во имя Бога Асклипия я тоже брошусь в сей огонь и посрамлю тех волшебников. Но едва только огонь коснулся его, он тотчас умер». Видя это, мучитель испугался и, не желая более судить их, послал мучеников к правителю Клавдию в Никомедию описав все случившееся с ними. Сей правитель осудил их на усечение мечом. Когда они были приведены на место казни, то Киприан попросил себе несколько времени для молитвы, ради того, чтобы прежде была казнена Иустина. Он опасался, чтобы девушка не испугалась при виде его смерти. Она же радостно склонила свою голову под меч и приставилась к жениху своему Христу. Видя непоминную смерть всех мучеников, некто феоктист, присутствующий там, очень сожалел о них и, воспылав сердцем к Богу, припал к святому Киприану и, целуя его, объявил себя христианином. Вместе с Киприаном и он тотчас же был осужден на усечения. Так они предали свои души в руки Божии. Тела же их лежали шесть дней непогребенными. Некоторые из бывших там странников тайно взяли их и отвезли в Рим, где и отдали одной добродетельной и святой женщине по имени Руфина, родственнице Клавдии Кесаря. Она похоронилась честью тела святых христовых мучеников Киприана, Иустины и Феоктиста. При гробах же их происходили многие исцеления, притекавшим к ним с верою молитвами, да исцелит Господь и наши болезни душевные и телесные. Дорогие братья и сестры, вот, какой же вывод мы можем сделать из этого душеполезного жития святых? Ну, во-первых, ни в коем случае мы не должны никаким образом соприкасаться с бесовской силой, да, то есть не прибегать ни к гадалкам, и ни к экстрасенсам, а прибегать всегда к Богу. И потом не нужно бояться никакой порчи с глаза каких-то колдовских чар мы видим как сила крестного знамения помогла киприану и стиных исповедь до да, покаяния во грехах победить в общем-то страшнейшее зло да, самого князя бесовского это значит что в жизни мы тоже должны верить богу молиться каяться пробегать к силе святого животворящего креста и тогда никакое зло нас не коснется. И еще мы должны читать Псалом 90, который мы все знаем под таким названием «живые помощи». Можно даже носить с собой его в сумочке или приобрести себе ленточку и повязывать на пояс. Но при этом мы, конечно, должны помнить, что читать Псалом 90 мы должны с истинной верой и упованием на Господа. И тогда ничего нам не будет страшно. И, конечно же, молиться, молиться Богу Пресвятой Богородице, вот святым священномученику Киприану и Устине. И тогда Господь по молитвам своим угодников обязательно поможет. Храни вас всех, Господь!